Привет! Можешь рассказать кратко о себе и почему-то вышла? Меня зовут Вика. Я родилась в Воронеже. Долго я терпела. Пыталась вообще осознать происходящее, что происходит в связи с этой войной. И как вообще такое могло произойти. Но в один прекрасный день я поняла, что я больше не могу молчать, терпеть. Я умею рисовать. Поэтому я решила, что... Ты сама это свою нарисовала, позицию, да? да. Я могу высказывать через рисунки, через плакаты, через шаши, через пикадуры. То есть, сильно различными способами. Да? Не было страшно? По-моему, война куда страшнее, чем выйти и высказать свое мнение, высказать свою позицию, что я против войны, и я просто требую незамедлительно вывода войск российских с территории Украины. Не должны гибнуть люди просто так, ни за что, за какие Замашки одного человека Люди подходят, проходят мимо, что говорят, как относятся Большая часть поддерживает Поддерживает? Конечно. Свою позицию, да? да? Ты же понимаешь, что сейчас приедут сотрудники полиции и тебя, скорее всего, заберут? Готова да, к этому, это да? Свою. К этому готова, Да, да.